Два дня интенсивных переговоров, которые министры энергетики крупнейших нефтедобывающих стран мира вели по видеосвязи, дали долгожданный результат. Добыча и поставка нефти на мировой рынок с мая начнет сокращаться. Для нефтяников это решение устраняет угрозу катастрофического затоваривания. Из-за пандемии коронавируса спрос на топливо резко упал, и нефтехранилище уже на грани переполнения. У правительства России, госбюджет которой сильно зависит от нефтяного экспорта, Появился шанс, что цены на экспортное сырье постепенно начнут расти и нефтяные доходы вернутся к расчетному уровню. А у граждан и бизнеса появилась надежда, что черта под очередной девальвации рубля теперь будет подведена. Если в конце марта курс доллара приближался к 80 рублям, то за первую декаду апреля вслед за новостями о подготовке новой нефтяной сделки он понизился до 73 рублей 75 копеек. Сокращение добычи нефти стабилизирует цены и отсекает наихудший сценарий – когда российский сорт Юралс стоит 10-15 долларов за баррель, как было на рубеже марта-апреля. Такого, а также доллара по 80 рублям, мы, скорее всего, уже не увидим, считает ведущий аналитик компании «Открытие» брокер Андрей Кочетков. А курс ниже 70 рублей, напротив, в перспективе возможен с учетом других факторов, сложившихся на международном финансовом рынке. Для борьбы с коронакризисом США сейчас в беспрецедентных масштабах печатают деньги. Это обесценит американскую валюту. Поэтому, как только мировая экономика начнет выздоравливать от вируса, сразу начнет расти спрос на нефть и другие активы, начнется массовый выход денег из долларов. Инвесторы станут переводить их в рискованные активы, которые дают более высокий доход. Рубль среди них один из самых привлекательных. И вполне возможно, что в 2021 году курс доллара вернется даже к 62-63 рублям. Но этот прогноз самый оптимистичный. Что было бы, не сумея Россия и другие нефтедобывающие страны договориться. В 2017-19 годах цены на нефть на высоком уровне поддерживало соглашение об объемах добычи, заключенное между организацией стран экспортеров нефти, где главную роль играет Саудовская Аравия. Срок действия этой сделки, получившей название ОПЕК+, закончился 1 апреля, и в марте договориться о ее продлении не удалось. К этим разногласиям добавилось давление экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. В итоге с начала 2020 года нефть в мире подешевела почти на 60%. Даже сегодня, когда нефтедобывающие страны договорились о совместных действиях, самые распространенные сорта нефти стоят 25-32 доллара за бочку, а наш сорт Юралс около 20 долларов. У российского бюджета доходы и расходы без проблем сходятся лишь при цене 42,4 доллара. У Саудовской Аравии этот порог еще выше. Долго выдерживать низкие цены государства, чья экономика и социальная сфера базируются на нефтяных доходах, просто не в состоянии. Но это полбеды. По прогнозам экономистов, во втором квартале этого года из-за пандемии суточный спрос на нефть может упасть на 15-20 миллионов баррелей. И никто не скажет, когда рынок нащупает дно. Сколько еще коронавирус будет держать бизнес в карантине, неизвестно. Аналитики предрекают, когда свободное место в нефтехранилищах закончится, цены упадут ниже 10 долларов а на отдельных месторождениях – вообще до нуля. Но несмотря на это в марте, из Саудовской Аравии и Ирака, Нигерии звучали обещания увеличить добычу. Но не безумие ли? В ходе переговоров о новой сделке ОПЕК+, Россия в такой ситуации согласилась сократить свою добычу на 2,5 миллиона баррелей или на 22-23% от уровня марта 2020 года. Сильнее, чем отказалась сделать в марте, когда переговоры провалились. Кому-то это покажется поражением в ценовой войне. Но в Кремле считают иначе. Здесь нет проигравших, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Здесь есть, безусловно, только выигравшие от этого решения. Причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос в случае, если бы эта сделка была сорвана.